Итак, вторая часть данного моего видео. И э, сразу же хочу сказать, что, ну, небольшой такой дисклеймер. Э, все, что я говорю в своих видео, не является э, истиной последней инстанции. Я не, не претендую на обладание какой-то абсолютной истины, конечно же, и э, не ставлю своей целью унижение чьего-то достоинства или ограничение чьих-то прав и свобод. И, либо в какого-то внесения, какого-то разбрада. Все во благо. Во благо человечности, во благо наших идеалов, во благо Украины. Слава Украине. И э, закончить дисклеймер я хочу цитатой одного известного, еще одного известного человека. Французский писатель Андре Жит. У него была такая крылатая фраза, такое крылатое выражение. «Верьте тем, кто ищет истину, и не доверяйте тем, кто нашел ее». Дополню эту фразу. «Не доверяйте тем, кто говорит, что истина уже у него или у нее в кармане». Что они, например, обрели Абсолютный идеал, абсолютную истину последней инстанции. То есть, э, такие люди, можете быть уверены, они врут. И их нельзя слушать. К истине, так же само как к идеалу, э, можно, нужно, можно и нужно стремиться. Но при этом, что истина, что идеалы, э, что само Абсолютные знания, они всегда будут находиться за гранью нашего восприятия, нашего понимания. Мы можем только лишь э, приумножать эти ценности, ценности э, знаний или ценности э, определенных, э, определенных идеалов. То есть только лишь к этому стремиться, только лишь этого приумножать, но обрести полностью мы это не сможем. А те, кто говорят обратное, являются лошадцами. Так что вот так вот. Помним слова Андреа Жида. И еще одно. Некоторые, точнее, конечно, это стыдно, как делают определенные люди, коверкать слова, коверкать, например, фамилии. Да, я про вот последнего, последнего имя и фамилию, последнего человека, которого я цитата, цитату которого я сказал если я увижу какой-то в комментариях антисемитизм или неуважение к определенному народу, определенному этносу то сразу же будет бан то есть здесь варваров в комментариях в нашем сообществе не будет потому что и так много уже групп, которые пали потому что администрация не следила за этим то есть это, права и свободы должны соблюдаться в здравом смысле, конечно же не так как сейчас в Европе, то есть когда уже идет перекос насчет э, прав мигрантов, то что он э, мигрант имеет, вот этот вот э, неотесанный варвар имеет больше прав и свобод, чем коренной житель, то есть или э, традицион, традиционных семейных ценностей имеет э, меньше прав, чем э, участник ЛГБТ-сообщества. И те и те должны быть равны действительно. А не перекос идет то в ту сторону, то в ту сторону. То, как моя бабушка говорила, то хвост утопят, то голову покажут. То голову втоплять, то хвост вытягнуть. Так и здесь этого не должно быть. Должно быть действительно максимальное равенство. Со здравым смыслом. А не так, как вот происходит сейчас в Европе и с вот этими новыми ценностями. Такие дела. Так что, это был такой вот дисклеймер. Теперь я перейду к той теме, на которой я закончил в предыдущей части моего ролика. А именно насчет того, что наша западная часть Европы страны-участники ну, как э, будущего все-таки, назовем это Альянса Нордика и Альянса Балтия, э, являются, ну, вот эти конгломераты стран и эти центры, участники двух центров силы, которые вот сейчас перед нашими глазами формируются. То есть это идейные наследники и продолжатели всего лучшего, что есть в европейских развитых ценностях. Именно уже про европейские говорим. Потому что давайте будем честными. Европейский Союз, как когда-то лига наций, делает те же самые ошибки, по диктаторам, заигрывает с ними и дает им деньги, вскармливает тех, кто стали вот сейчас убийцами Европы. То же самое Китай, то же самое Россия, точнее Макшанди, и точнее не Китай, а Красная империя, потому что Китай настоящий, он сохранился только лишь на Тайване. А на материке вся остальная часть Китая захвачена красными мясниками, которые вот уже вчера было сколько? сто лет. им. Сто лет они продолжают свой террор. И кстати, об этом мы еще сейчас скажем. Точнее об этом сейчас еще поговорим. А вот о чем я хочу сказать далее, продолжая данную тему, тему альянсов и наследия Европы. А Лига Наций когда-то была, это было тоже тогда невероятно, когда что вот она распадется, все такое. А Евросоюз, ну не, нету ничего вечного, смиримся с этим. Все рождается, живет и умирает, но за смертью Одной формации следует наследная, другая формация, которая наследует лучшие из первичной, первичной формации. То есть э, Нордика и Балтия, назовем эти два э, формирующиеся альянсы государств, конгломераты государств, э, они являются идейными продолжателями э, европейских истин. Это следующие центры силы, когда Евросоюз прикажет долго жить. И Украина является центром третьего формирования, которое называется, как мы все знаем, Межморье. Да, я говорю про Интермариум. Это альянс государств ныне формирующийся. Сейчас у нас есть все шансы его отстроить и обновить саму идею данного Альянса Межморья. Центром, сердцем данного конгломерата государств должны быть такие страны, как Украина и Польша. Сейчас я кое-что э, выведу на экран. Одну минуточку. Сейчас. Э, сделал отдельную папку, в которой есть интересные для вас детали. Уважаемые дамы и господа, вот то, что я вам хотел показать. Первое. На данной карте изображены те самые два формирующихся ныне быстрорастущих альянса государств. Первый. Нордика. И второй. Балтия. Здесь вот находится Украина. Вот наш украинский Крым. И вопрос закрыт. Крым – украинская территория. Чей Крым? Украинский Крым. А не российский, мукшанский. А вот находится Украина. Вот костяк третьего альянса. Вот Польша. В общем... Здесь вот видим и Польшу, и дальше к Балтии, которая страны находятся. В общем, это вот тут еще третий нужно бы разграничить альянс. То есть три альянса наследника будущей европейской коалиции. Три центра силы. силы. И вместе, я надеюсь, они сформируют и единый центр сил. Это первая картинка. Как бы схематически я показал новый центр силы и будущего нашей европейской цивилизации. Основанной на западных ценностях. Английских и ныне штатовских Соединенных Штатов Америки. Теперь более подробно покажу вам. Вот. Сейчас я уменьшу эту картинку. Что мы здесь видим? Польша, Белоруссия. Да, пока что Белоруссия захвачена врагом. Но я уверен. Белорусы, почему, кстати, и человек, которые, люди, точнее, которые создали эту карту, пометили Белоруссию как третья, третья очередь стран, которые, ну, получается, в последнюю очередь присоединятся к Альянсу. Она захвачена врагом, но белорусы отвоюются в свободу. Выстояли во Вторую мировую войну, и также же выстоим сейчас. Я верю в народ Беларуси белорусский народ и вот украина польша и украина являются центрами этого третьего альянса кроме балтии и нордики литва латвия чехия да в чехии тоже куча кротов на данный момент находится а, Рашкинских, Словакия. И Венгрия, как третья тоже очередь, как Белоруссия. Там тоже много российских кротов. Но все получится, все будет путем. Гуртуемость. И Украина с Польшей как основатели межморья. Для, ну, как возродить, точнее, я бы сказал бы, давайте будем прямо говорить оживить идею э, интермариума, которая сейчас э, она не вспоминается, то есть э, где-то она закинули в закорма и все и забыли. Это недопустимо, потому что это время, когда идея данные должна быть возрожденной, возрождена снова, чтобы ее вернуть к жизни нужно. Э, для этого mm -hmm. Первоначально должно быть сформировано, а, сформировано общественное движение. А, ну, здесь сначала в Украине, потом а, ниточки будут тянуться к Польше, Белоруссии. А, в, да, к сожалению, в последнюю очередь, но все-таки и там появится. А, межгосударственное формирование, которое, например, вот берет начало на территории Украины. Социально-культурная формация, социально-культурное движение, которое устанавливает связи со, с о, молодежью, например, молодежь украинская, которая создает на территории нашего украинского государства такое объединение социально-культурное, устанавливает связь с молодыми людьми, нашими сверстниками в Латвии, Литве, Польше, других государствах, будущих государствах интермариума устанавливают крепкие, дружеские, межгосударственные связи. Потому что сейчас мы видим, что старшее поколение, поколение наших родителей, ну, я имею в виду политики из этого поколения, 60-50-е е годы рождения, так 65-е, как-то вот так вот, они погрязли в таких вот междуусобных, ну, в моральном в плане войнах, междуусобных, междуусобных моральных войнах. То есть они как-то вроде бы и за государства, в которых правят, но при этом они забыли, что нужно объединяться в вот это новое время испытаний, потому что у нас еще есть максимум 4-5 лет а, времени спокойного. И где-то году так 24-25, к сожалению, я почему-то думаю, что ну, на определенных а, событиях, которые сейчас происходят, тревожных, я... Считаю, что это три года у нас где-то есть. На то, чтобы таки опомниться и как-то объединиться. Хотя бы на уровне народов. То есть уже без как такового альянса, но на бумаге, но на уровне народов это нужно. Это жизненно важно для как для поляков, так и для украинцев нас так и для венгров, чехов, латвийцев и вот всех участников будущего интермариума, межморья. Для этого мы, молодежь данных стран, должны взять все в свои руки. Начать с малого, с межгосударственного формирования, общественного межгосударственного формирования которая будет пропагандировать культурные, добрые, светлые. В общем, будет распространять идеалы западных ценностей и идеалы научно-технологического прогресса. Потому что без технологий не будет ни данного альянса, ни будущего нашей цивилизации в целом. Так что это жизненно важно для нас, создать такой альянс. И мы, молодежь, это можем, если создадим межгосударственные научно-культурные, социально-культурные формирования. Молодежное движение. И будем его развивать дальше. Должны быть установлены связи между нами на уровне наших культур и духовных основ наших народов украинского, польского, латвийского мы должны забыть про Вот, например, то, что сейчас между Польшей и Украиной вот эти вот непонятки э, за да, Степан Бандера является нашим героем. Но Поляки, ну сколько уже, прошло на ну, Господи, можно уже в конце концов смириться с этим, помириться. Также и само, и насчет э, Венгрии, меньшинства венгерского на нашей территории. Вот сейчас вот насчет меньшинств, и, ну, вроде бы только лишь три сказали, но есть еще второй по меньшинствам закон. В общем законодательная путаница и это э, абсолютно не решает данные две проблемы которые разъединяют наше государство являются препятствиями между тем что между нами и будущим межморьем вот так вот мы должны забыть межгосударственные дрязги это в наших э, интересах это касается напрямую нашего выживания вообще и будущего наших стран Потому что Рашка, вот она, вот границы от Латвии до Белоруссии и прямо клином в нашу э, западноевропейскую территорию и вплоть до Украины. А мы, к сожалению, украинцы познали, что это, когда э, врага игнорировать слишком долго, не обращать внимания на него что будет при этом. Но силой наших воинов, силой э, определенных политических деятелей в нашем государстве э, мы таки отстояли наше государство. Конечно же, я вспомню в первой очереди и тех, кто из простого народа, кто сражался за наши западные ценности, на Майдане независимости а во время революции достоинства. И мы, украинцы, должны принять данных людей как наших героев, осознать ту великую жертву, которую они принесли ради того, чтобы мы сейчас жили не под игом Рашки, а чтобы мы были Компас наш, наш был сориентирован на Европу, на Соединенные Штаты, и мы жили сейчас свободно вот так. Да, у нас идет война с Россией на наших территориях Донбасса, Крым, с Приднестровья опасность, точнее угрозы, я скажу так. Но мы свободны мы стоим. На своем. И мы так и дальше будем непобежденными. И на нашем примере должны и другие государства возле нас э, взять за основу как с данным агрессором э, вести себя. Итак, это была вторая часть, посвященная Интермариуму и э, непосредственно тому э, истории нашего, вот, нашей части Европы, Западной Европы, о новом центре, будущем центре силы европейской цивилизации. Э, в третьей части у меня для вас есть кое-что из э, книги, которую я сейчас пишу, э, мои новые очерки, и я хочу э, данными идеями э, данной книги моей поделиться с вами. Буду рад, если вы мне выслушаете. Это будет третья часть данного видео. Так что не прощаюсь. Смотрите и благодарю вас за внимание.